Что это за игра, чувак? О, ты серьезно! Дай мне зеленый карту! Что ты делаешь? Около хрена! У меня нет больше зеленых!